Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Здравствуйте, друзья, художники-любители. Хочу поделиться своими мыслями, как выбирать урок по живописи, ну, для самостоятельного обучения. Потолкнуло меня на создание этого ролика вопросы моих подписчиков. Например, как заточить карандаш? Какими кисточками вы пользуетесь, как разбавляете краску. Короче, как научиться рисовать? Вопросы вроде простые, но отвечу я в своей манере. Сначала заверну сюжет, а в конце сделаю выводы и отвечу. Один юноша очень любил музыку, особенно скрипичную. Когда слушал скрипку, он впадал в необъяснимую эйфорию. И конечно мечтой его жизни, было научиться на ней играть. Но там где он жил, не у кого было учиться играть на скрипке. Все, что было в его распоряжении, это отцовская старая гитара и небольшая стопка пластинок, которые привозили родители, ну, когда ездили в город. Мечта оставалась бы мечтой, если бы юноша не предпринимал никаких усилий для ее осуществления. Самостоятельно, по пособиям для начинающих, изучил нотную грамоту, развил руки и таким образом достиг неплохого совершенства в игре на гитаре. Но его мечтой оставалась скрипка. Он поехал в город, чтобы купить ее. Это реальная история, поэтому в те времена тотального дефицита. Просто так скрипку в магазине не купишь. Но желание и любовь преодолеют любую преграду. В каком-то захолостном магазине скупок, в комиссионке, он таки нашел скрипку. Юноша стал пытаться играть на этой скрипке, ноты он знал. Левая рука без особых трудностей встала на гриф, так как уже была некая школа от занятий на гитаре. Но вот сыграть что-то путного никак не получалось, скрипка не звучала. Тогда он снова поехал в город и накупил всевозможных скрипичных нот. Это были произведения великих авторов и исполнителей, в том числе была партитура его любимого произведения, которое он слушал на пластинке с детства Каприз Никола Погонения. Вот, подумал юноша, сбылась моя мечта. Изо дня в день пытался извлечь из нее звуки, но музыки не было. Скрипка скрипела, как старая табуретка. А время шло, ошибки развивались, в чем же дело? А дело в том, что хоть скрипка является струнным инструментом, как и гитара, но у нее технически совсем другое звукоизвлечение. Этому юноше нужно было покупать не готовые нотные произведения, а начинать с самого начала, с пособий для начинающих, как держать смычок. Именно правая рука не позволяла ему извлечь из скрипки чистый красивый звук. Он сразу взялся за сложное, хотя и был музыкальный опыт. Дальше я не буду продолжать этот рассказ о юношеской мечте. Скажу только одно для успокоения слушателей. Он так и не сыграл каприз Никола Паганини. Я не случайно поведал вам этот рассказ, чтобы дальше было понятней, почему художники-любители Увидев мастер-класс по живописи, в финале которого красивая, но сложная картина, покупают его, не соизмеряя свои возможности. А дальше, начиная следовать вроде бы по расписанным нотам учителя, приходят к разочарованию. Ну вот, вроде все делают так, а так не получается. -э скажу о своем канале, живопись, экспериментальная мастерская. Слово экспериментальное, не случайное. Я занимаюсь живописью самостоятельно. Думаю, исследую, рисую, пишу, пытаюсь повторить руку мастера, как тот юноша пытался повторить Паганини. После делаю выводы, что получилось, а что нет. И не всегда у меня получается, как я об этом мечтал. Я выкладываю свои эксперименты, которые получались неплохо, и те, на которые без слез не глянешь. Но именно на неудавшихся работах, можно сделать лучшие выводы, что следует исправить, над чем поработать и тому подобное. Все эти выводы я делаю для себя и выпускаю свет, может кто-то подскажет, а, а может кому-то пригодится. А вот кому и как это пригодится, попробуем разобраться, на примере того юноша со скрипкой. Неталантливых людей не бывает, а вот уровень подготовки в живописи у всех разный. Например, один художник отлично чувствует свет, он без всякой подготовки может такие колеры намешать, что профессионалу и не снилось. Но тот же художник, может не иметь чутья в линейной перспективе, или чутья в анатомическом построении рисунка. Тогда этому, естественно, нужно учиться, и возможно очень долго. Другой художник-любитель, наоборот, прекрасно рисует графически, но не получается с цветом и тому подобное. Исходя из этого, нужно выбирать обучающий материал по своим возможностям, от простого к сложному. Я выкладываю на канале, как уже сказал, и простые работы, и сложные. Но даже в простых работах я не рассказываю, как заточить карандаш, как держать кисть в руке, как пользоваться ластиком и тому подобное. Я экспериментирую с красками. Выкладываю картины, сделанные из уже написанных полотен или с фото. Я не хочу называть это копированием. В каждой работе приходится находить свой технологический подход, так как рецепт написания своих картин старые мастера мне почему-то не оставили. Но есть цель, есть с чем сравнить, есть к чему стремиться. Допустим, рисуя с фото смородину, можно пойти несколькими путями, один из них это классический. Мешаем краски на палитре до нужного цвета и красим смородину. Я пошел своим путем, разделив все краски в чистом виде на слои через просушки. В итоге, получил смородину, не смешивая краски на палитре. Это один из экспериментальных подходов. Не скажу, что сложный, но нужно понять и почувствовать, как взаимодействуют краски между собой оптически. То есть, каждая краска просвечивает до предыдущей. Для написания этой смородины, естественно, были более легкие пробы по взаимодействию прозрачных и непрозрачных красок. По мере понимания их взаимодействия друг на друга, я усложнял задачу не только в покраске простых предметов, как шарики смородина, но уже брал картины с большим количеством предметов и разнообразных форм. Вот один из примеров, цветочный натюрморт. В нем разрабатывался свой подход к его написанию. Были использованы приемы методом проб и ошибок, которые привели к определенному результату. Думая, анализируя, я прихожу к выводам, как можно построить ту или иную картину. При этом, сложно после проделанного вспомнить, проанализировать каждый мазок, каждый взмах руки. Ну и самое сложное, это вычислить пропорции красок, из которых составлялись те или иные коллера. В одном случае, я беру на кисть составленный колер, в другом, к нему же прибавляю каплю чистого цвета. В своих видео, я показываю палитру, где это возможно, но не всегда показываю, в какую краску макается кисть. Она в одну секунду может побывать в нескольких красках. Особенно это касается сложных, долгосрочных работ. В тайны покрытым мраком, палитра вообще не показывается, но о самих красках рассказывается немало. Такие сложные работы, предполагают определенный уровень умения и навыков. Я не говорю знаний. Знания как раз приходят в процессе, после определенных выводов. Посмотрел фильм? Узнал. Прочел статью или книгу? Узнал. Любая информация дает знания. А вот умение ими пользоваться, дает практика. Труд. Великий труд стоит за плечами мастеров, что в живописи, что в музыке, да во всей жизни. Чтобы после было легко, до этого должно быть трудно. Следующий пример. Видео. Подарок своими руками. Сквозное письмо. Есть две версии, одна сокращенная. В ней рассказывается и показывается общая методика написания картины. Вторая версия полная, платная в которой более детально рассказывается общий методический принцип сквозного письма. Показывается палитра красок, наложение их на холст по каждому отдельному предмету. Короче, расписана вся, вся нотная партитура этого произведения. Бери и играй. У художников бери и рисуй. Но не тут-то было. У многих любителей, в чьих руках оказался этот полный мастер-класс, появилось немало вопросов. Это нормально. Вопросы в живописи будут постоянно. Вот один из них. А каким разбавителем я пользуюсь? Хороший, вечный вопрос, но немножко не по адресу. В конце видео объясню, почему я говорю не по адресу. Вернусь еще к одному видео, которое, так же как и сквозное письмо, совсем не детское, то есть совсем не для начинающих. Секрет голландского натюрморта. Слово начинающий для меня ничего не означает, потому что я сам себя считаю начинающим, берясь за каждую новую картину. Профессионал от начинающего художника отличается, наверное, тем, что имеет определенный стиль, который свойственен только ему. Его картины узнаваемы. Они выполняются по определенной методике, которую он отработал годами. Инструменты и палитра от одной работы к другой мало чем различаются. Допустим, он всегда пишет одной краской, которую размазывает по холсту пальцем. Такую методику несложно показать и рассказать любителям, так как задействовано немного ресурсов, не только живописных, но и временных, картина за час. У меня нет своего стиля. Каждая картина пишется по-разному, это действительно эксперимент. Инструменты и методический подход в каждой работе всегда различные. Единственное, что объединяет мое творчество в живописи, которое выкладывается на канале, так это многослойность письма, через просушки и прозрачных, красочных материалов, о которых я всегда рассказываю. То есть, на данном этапе, меня интересует именно такой подход. И лишь изредка, ну, чтобы отвлечься, отдохнуть от многослойности, я пишу и выкладываю, работаю в стиле а-ля письмо в один сеанс, то есть сел и написал. Серьезный пример написания, секрет голландского натюрморта. Это очень сложная работа, по сравнению со смородиной. Предметов много, практически вся работа велась прозрачными красками. Здесь нужно было не только раскрасить каждый цветок или фрукт в правильный цвет, но еще и не вылезти из общего колорита, колорита картины. Также существует полная версия фильма, тоже платная. Приобретая этот фильм, художники-любители стали задавать такие вопросы, какими кистями я работаю в данной картине. Конечно, эти вопросы имеют ответ, но вот нужно ли вкладывать этот ответ в фильм? И в сокращенной, и в полной версии этого фильма кисти видны при работе. А вот если о них рассказывать отдельно, то это займет немало эфирного времени, которое лучше использовать на методический подход к написанию картины. Представьте, юноша купил ноты сложного произведения, которые уместились на одном листе. На остальных 100 листах объяснение, как держать смычок, как им вводить, как называется каждая нота, короче вся школа скрипичного искусства. И все это для того, чтобы с первого листа сыграть одно произведение? Как вы думаете, стоило ли покупать ему эту книгу из-за одного листа? Поэтому предполагается, что смычок держать в руке музыкант уже умеет. Но раз взялся играть джаз, перевожу на язык живописи. Берясь за сложную, многослойную картину, предполагается, что кисть в руке художник держать уже умеет. В такой живописи и без этого много вопросов по слоям, по прозрачности красок, по взаимодействию их между собой в оптическом смешивании, а это означает, что палитры в обычном понимании смешивания красок, как таковой не существует. По крайней мере в моем понимании. Вот пример одного из сложных роликов. Натюрморт Вильям Ван Эльст. В сокращенной версии ролика, я показываю всю методику написания картины, но говорю, что на этом этапе картина рисуется одной краской, на следующем этапе другой. То есть не договариваю какой именно краской, но именно в этом есть нюанс. Например, зеленая краска окисхрома хрома, мало отличается по цвету от глауконита, но сильно отличается по прозрачности и нанесению их на холст. Именно из-за свойств прозрачности, на холсте они выглядят по-разному. Почему в сокращенных версиях, по написанию именно сложных картин, я показываю лишь общую методику, и не разжевываю тонкости, от которых тоже зависит результат картины. Скажу честно, и для заработка тоже. Продолжу. Натюрморт Вильям Эльст, изначально не предусматривает никакой палитры, я имею в виду для смешивания красок. Конечно она у меня существует, в виде дощечки, но это лишь для того, куда положить всего одну краску. А вот название красок, в полном фильме я указываю обязательно. Скажите, есть ли смысл показывать эту палитру, но хотя бы в углу экрана? Я сам отвечу на этот вопрос. Много мастер-классов по живописи, гуляющих по интернету, так и делают. Половина монитора, занимает именно палитра. Картина, с которой художник работает, находится в другом углу, всегда в одном положении и с определенным мелким масштабом. Я предпочитаю, показать многоплановость процесса написания картины. Это и общий план, и крупные планы, если на большом полотне пишется одна мелкая деталь. Мне просто жаль расходовать пространство монитора для руки художника, который тыкает в одну и ту же краску. Но самое важное, я никогда не хочу терять в своих фильмах даже, даже не экранное пространство, а эфирное время. Представьте, из часового фильма, Художник показывает минут 20, как он замешивает оранжевый цвет из желтой и красной краски. Для меня это время лучше использовать на то, как ложится этот оранжевый замес уже на картину, то есть, что из этого получается. Пример Голландский пейзаж в современном исполнении. Сажа Газовая. Даниэля Ван Дерпутена. До сих пор не могу его выговорить. Также, в сокращенной версии видео, я рассказал о взаимодействии цвета, показал общую методику написания картины. Это полотно писалось послойно. Замешивание колеров на палитре. Я сказал послойно, а не многослойно. Это разные понятия. В полнометражном фильме, была показана палитра. А именно, из каких цветов краски, получаются определенные колеры. Далее, чтобы не занимать экранное пространство, а также эфирное время в процессе написания, эта палитра уже не показывается. Но при написании, я обязательно говорю, из какого ряда оттенков, берется тот или иной колер, и на какой участок накладывается. Вот тут возникают трудности у многих художников-любителей. А привыкли они смотреть, как рука преподавателя, полчаса составляет свет и при этом рассказывает анекдот. Многие художники-любители присылали мне свои работы, написанные по моей методике. Кто-то понял, и у него все получилось, кто-то нет. Из этических соображений я не, могу, я не могу показать работу своих подписчиков, а вот поговорить об этом нужно. Я стараюсь писать, как старые мастера, то есть качественно, но как уже говорил, рецепты своих они мне не оставили, поэтому самостоятельно, методом проб и ошибок, иду к финалу. Для своих коллег, художников, любителей, разжевываю свои действия даже в коротких видео. Платные полнометражные фильмы, содержат намного больше информации, но все ли ее понимают правильно? Не все. Не случайно задаются такие вопросы, какой кистью пользоваться, каким разбавителем разбавлять, в каких пропорциях составлять определенный колер и тому подобное. В комментариях под видео на канале, я стараюсь кратко отвечать на подобные вопросы. И если посмотрев сокращенную версию фильма, кто-то не понял принципа, принципа подхода к данной картине, то увы, как я сказал в начале, попали не по адресу. Не стоит приобретать полнометражные фильмы по многослойной живописи. А если коротко, не зная, как держать смычок, не нужно пытаться играть джаз или классику. В такой живописи предполагается, что замешать любой цвет на палитре художник уже умеет. А если он не знает, что из красного и желтого цвета получается оранжевый, из синего и желтого – зеленый, то еще рано браться за многослойную живопись. Кстати, в этом была претензия одного из моих слушателей. У меня не получилось, потому что на протяжении всего фильма не была видна палитра, написала он мне. Увы, у меня много не получается, как у старинных мастеров. Только я не могу предъявить им претензию, что они не показали мне, как вообще писать такие замечательные картины. Как они это делали? Нужно идти от меньшего к большему, от простого к сложному. Научиться различать кисти. Например, для маленьких деталей маленькие кисти, для больших площадей большие. Для. Густой краски один разбавитель для жидкой он вообще не нужен. Чтобы прийти к чистым краскам, нужно обязательно пройти через грязные смеси. Чтобы краски на полотне не жухли и не трескались, нужно запороть этим методом сотню картин, тогда поймешь. А теперь самая важная мысль, которая меня никогда не покидает. Если бы кто-то из старых мастеров расписал бы свой рецепт написания картины, ну, допустим, вот Белла Шафер, смог бы я повторить ее в точности? Думаю, что нет. Пока не запорол бы с десяток картин. Пока не понял бы методики и не привнес бы что-то свое. Но если бы такой рецепт был, то конечно, я быстрее понял бы ход ее написания. Если было бы все так просто. Купил готовый рецепт, повторил за мастером и у тебя получился шедевр. То в мире не существовало бы ни одного шедевра. Все картины были бы шедеврами. Но такого не бывает. Всему свое время и каждому свое. Поэтому, позволю дать совет. Приобретая любые мастер-классы, соизмеряйте свои возможности. Не знаете, как замешивать краски на палитре. Это один уровень уроков. Смотрите и приобретайте их. Не умеете точить карандаш. Спуститесь на уровень пониже. Не нужно стесняться низкой ступени на пути к совершенствованию. Все через это проходят, даже гении. Закончу одной фразой чтобы не падать при ходьбе. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч.